Или проложить через 100 метров. Выполните разворот. Выполните разворот. Или проложить... Готовьтесь через 260 метров держаться правее. И пробежимся. Смотрите, друзья, у вас сейчас будет такое задание. Вам нужно за десять вот этих вот грибков, плюхов, да? Выполнить задание. Как можно больше сказать нам слов на определенную минуту. У кого будет больше, через.